Здравствуйте, меня зовут Ольга, я работаю риэлтором. Обратилась к Оксане, к Оксане Викторовне и Сергею Викторовичу со своей ситуацией, со здоровьем и с бизнесом. Мне посоветовали пройти курс из 10 посещений пространственных тренажеров сознания «Зеркала». Виадар и используя тренажер для работы, тренажер для сознания ЛАД. Это тренажер для работы с родовыми программами. Так как мы являемся частью многомерной системы, родовой структуры, мы непосредственно отрабатываем те программы, которые несет наш род, а также те программы, с которыми наша душа пришла в этот мир. Сначала было очень большое сопротивление внутреннее. Хотелось оставить какие-то моменты, и не проходить предложенный курс. Потом постепенно пространство стало распаковываться. Быстро и легко вышло на сделки. Продала успешно несколько объектов недвижимости. Причем продали быстро, легко, по выгодной цене и в этот день были интересные события, что мы вышли на сделку, провели ее быстро, а люди, которые шли за нами, вся система обрушилась, и они не знали, прошла у них сделка, где деньги. То есть я поблагодарила пространство, поблагодарил тренажер, Влад и помощь ваших сил и зеркал за то, что успешно и быстро провела сделки по объекту с недвижимостью. И самое главное, почувствую улучшение со здоровьем, потому что со спиной у меня хроническая ситуация, проблемы со спиной. И в последнее время очень сильно болела область. Ну, последних месяцев два, скажем так, до того, как я начала работать, область крестца, суставы. Именно почему, одной из причин было предложено взять в работу именно тренажер лад. Потому что все, что относится к области нижних конечностей и крестца, это, конечно же, непосредственно связано с родовыми программами. И работы по предложенной Сергеем методике я обнаружила, что, допустим, ветка отца как родовой структуры у меня вообще где-то была утеряна, и к третьему разу я вышла, выстроила ее, почувствовала отклик, увидела лица, даже голоса, благодарность почувствовала тепло в области, ног. В области крестца ушла вот эта хроническая боль и э, непосредственно почувствовал изменение во всей структуре позвоночника то есть появилось ощущение что позвоночник растянулся вверх и стала сама по себе ходить более ровно и прямо то есть ощущение сколько работа в зеркалах раскрыла какие-то ваши внутренние, скажем так, способности, как, может быть, какие-то новые потоки вы получили, а осознанность, может быть, как-то по-новому пришли, какие-то осознания, каких-то процессов. Вот то, что, допустим, большие зеркальные установки, они работают именно с потоком от Творца, для раскрытия каких-то способностей, да, решения своих задач, что-то еще такое произошло у вас по вашим ощущениям? Появилось чувство именно озарения внутреннего, то есть когда изнутри идет свет, и ты озаряешь пространство вокруг, и наполненности, радости, потому что какой-то даже внутренней, внутренней гармонии, легкости, это точно появилось. И появилось ощущение, э, стали более яркие сны. То есть во сне появилось ощущение управления реальностью. Это абсолютно новое качество, которое... Потому что до этого я спала, так что лег, заснул, мерзнул, как говорится, проснулся и ощущение истощенности. А к концу вот сегодня, допустим, я встала в 5 утра, и есть ощущение прилива жизненных сил, и есть ощущение того, что сон был очень легким и восстанавливающим. Это тоже четко появилось после работы в зеркалах. Скажите, пожалуйста, Вы работали с этой программой, с определенной с методикой в разных зеркалах. Насколько по Вашему ощущению все зеркала друг от друга отличаются? Все зеркала действительно отличаются. К ним надо прислушиваться, вернее, прислушиваться к своим внутренним ощущениям, находясь в них. И идут подсказки, то есть ты интуитивно начинаешь чувствовать, что одно зеркало очищает пространство и тебя, другое зеркало наполняет. Зеркало с куполом очень гармонично помогает выйти на связь. То есть вот реальный купол создает ощущение вот этой храмовой такой заполненности и потока такого вот от Творца. Зеркало, с которым шары. Оно, я работала в нем как раз в период затмения и очень четко почувствовала точку сборки, что пошло как бы собираться информация с разных воплощений встраиваться в мою энергоинформационную структуру и очень зеркало Андромеды работает очень мягко и скажем так есть возможность работать в зеркалах не просто почувствовать увидеть но и в этот же момент перезаписать какую-то негативную программу то есть Сергей Викторович посоветовал и действительно Допустим, есть, я отследила по событиям, прям, допустим, пришла информация, я ее трансформировала из негативной в позитивную, и по событиям в моем окружении я отследила, что пошел разворот в лучшую сторону. Ну, допустим, человек находился на грани ухода по определенным обстоятельствам, а, собственно, глупости даже, и он чудом выжил. Врачи говорят, это чудо, такого быть не должно было. То есть ну, человек выжил, и это было вот все как раз. То есть сначала пошло вот мое сопротивление, уплоднение событий, а потом э, разворот событий уже в более мягком и комфортном режиме, гармоничном режиме. Скажите, пожалуйста, вы, так как вы пришли к нам, ну, скажем так, если уж честно, не первый раз, да Вопрос такой, и вы до этого проходили очень много различных практик помимо нас, да? Много знаний получали где-то. Скажите, пожалуйста, насколько вот работа ЛАДА, тренажера для сознания ЛАД, насколько вам он, вот этот тренажер помог решить вот именно родослов, как родословные программы, проработать? И есть ли такое у вас ощущение, что этот тренажер дал вам энергию и силу рода для решения этих задач, в том числе, может быть, и задач своих кармических, которые созвучны с вашими программами рода. Ну, так как вот та история, которую я перед этим рассказала причем человека, который, это был как раз непосредственно родовой такой аспект, могу сказать, что точно, да, Влад очень помогает выстраивать свою структуру именно в плане взаимодействия родовых структур. То есть это было настолько яркое событие, неординарное вообще, неоднозначное, которое завершилось таким благополучным очень исходом. И я уверена, что есть и другие программы, которые уже сейчас заложены в позитивном аспекте. Это я могу сказать точно, опираясь на опыт, правильно, как Аксану Альтерна спросила, что есть опыт уже работы с разными энергоинформационными потоками, программами, школами. Поэтому, опираясь на предыдущий опыт, я могу сказать, что я почувствовала и уверена, что будет идти распаковка программ рода, помощи рода, поддержки рода именно в позитивном аспекте, с точки зрения божественной помощи, божественного аспекта и эм, трансформации негативных родовых программ. Программа богатства, здоровья, радости, благополучия, счастливой жизни. А можно еще один вопрос задать? какой? Вот у вас есть ребенок. Да? А насколько вы могли бы отследиться вот эти 10 дней работы с тренажером в зеркалах по определенной методике? А есть ли или были ли какие-то изменения в жизни дочери? Со здоровьем, допустим, событийный план у нее меняется или нет, характер. Может, что-то такое у вас, как бы явное какое-то проявление было? Да, на удивление, да. То есть она быстро нашла какой-то курс, который в интернете обучающий быстро сказала, что это действительно ее преподаватель, и она знает теперь, как строить платформу, чтобы, ну, как сейчас молодежь любит. развивающей платформой, с этого вести блок, блок свой и с этого получать какой-то доход. И сказал, что у нее есть цель, чтобы это был не просто заработок, а именно помощь людям, чтобы люди, чтобы люди развивались, чтобы люди стремились, преодолевали. То есть, и это было действительно вот в эти вот 10 дней. То есть она прям очень удачно нашла своего преподавателя и сказала, что теперь она обрела в себе уверенность. Ну, она это связала с курсом. Ну, то есть мы можем сказать, что работая над собой с вашими программами рода, вы как бы открыли дополнительные возможности для своей дочери, да, и она как бы более уверенно встала на свой путь развития. И даже собака выздоровела в эти 10 дней, которые до этого тоже лечили месяца полтора, никак не могли диагноз поставить. И, ну и если, скажем так, сказать, заключение, то вся работа, вот такая плодотворная работа за 10 дней, то есть в комплексе это зеркальные установки, которые у нас каждый день менялись, да, по потребности, скажем так, дня и по вашему состоянию. А, значит, и работа совместно с тренажером, она дала очень хорошие плоды. Однозначно, да. Хочется приходить и продолжать работать снова. Ну, Благодарим вас. Я благодарю. Оксана, Сергея, желаю успехов процветания компании «Виадар». Благодарим вас.